После создания проекта вам обязательно нужно его сохранить. Для того, чтобы сохранить проект, нажмите кнопку Save. Выберите место расположения сохраняемого проекта. Введите его название. и нажмите «Save». Сохраняйте проект как можно чаще. Для открытия сохраненного проекта нажмите кнопку «Open». Щелкните двойным щелчком мыши по открываемому проекту. Проект будет успешно загружен.